привет друзья! скажите пожалуйста как со звуком как меня видно как слышно сейчас последнее приготовление вот. и узнаем что же интересно так пожалуйста сообщите мне о слышимости А я пока настрою трансляцию чтобы все у нас было видно и слышно Я с друзьями. Вот это буршат, Кирилл, если можно, не очень громко. Так, доброе утро. Вижу, что кто-то нам уже пишет. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Меня очень интересует звук, потому что иногда бывает, что звук не включается и происходит катаклизм. Меня не слышно. Вот звук должен быть очень громкий и хороший. Сейчас. Во, вроде бы вроде бы нормальный звук. Отлично. Спасибо, друзья. За моей спиной находится Алания. И вы сможете вот увидеть, как она сейчас тянется к морю, как и все жители Алании, потому что у нас жара. Так, доброе утро. Всех приветствую. Меня слышно, это хорошо альтернатива т.в. привет валентина и доброе утро ирина кулакова доброе утро все видно и слышно отлично это значит очень хорошо мы начинаем нашу трансляцию и э, я уверен что у нас будет много очень важных моментов которые все давно хотели и туда мы обсуждаем самые свежие новости я хоть и не новостейный портал занимаюсь недвижимостью сами знаете а в последнее время жизнь заставила сидеть так вот друзья интернет время от времени лагает потому что я нахожусь в горах и в связи с этим приношу свои извинения но пожалуйста не отключайтесь даже если вдруг связь прервется я через некоторое время подключусь с другого ресурса жизни диктуют свои правила и сейчас во время самоизоляции, кто во что горазд так и выкручивается из ситуации сложности с интернетом. Итак, сегодня у нас будет обсуждение обсуждение тех моментов, которые волнуют больше всего моих друзей, подписчиков и клиентов. Доброе утро, Висим. Да, Висим. Вот, но сейчас уже вроде бы как развесились, поэтому Пожалуйста, будьте на связи и пишите, если вдруг контакт у нас с вами пропадает. Сейчас немножечко еще налажу получше связь. Вот. У меня уже ноутбук. Добрый день. Какой срок? Какой срок? можно еще подавать на ВНЖ если закончится срок пребывания в ней Хороший вопрос. Отвечу кратко. 10 дней в течение 10 дней нужно подать сам. Так, а я тем временем сейчас проверю все остальные наши соединения и напомню, что у нас будет сегодня трансляция посвященная тому что же у нас здесь происходит ну во первых у нас сегодня выходной день воскресенье и с недавних пор воскресенье стало синоним не только отдыха и праздника но еще и э, изоляции, то есть жесткого карантина когда нельзя было выходить и вот вторую неделю подряд нас уже здесь в анталии и вала начали выпускать на улицу в эти выходные и сказали, что будет планомерный выход из карантинных мер. Турецкая республика продумала ряд мер, как это все будет происходить. Эрдоган, президент страны, сообщил, как это будет выглядеть. И мы сегодня и об этом поговорим. В Анталии тоже карантин снят, но... Внимание, свежие горячие новости. Два района, Газепаша еще один, который находится в Анталии, попал под карантинные меры. И там продлен комендантский час. Полиция оцепила район и не пускает ни туда, ни обратно людей, дабы не распространять коронавирус. Потому что было не очень приятное событие из неофициальных источников но проверенных стало известно что в одном доме было несколько зараженных коронавирусом и турецкой власти очень быстро отреагировали на это вот таким вот образом поэтому э, не все так хорошо как хотелось бы уже все вздохнули Ой, одну класс все сейчас у нас тут карантин снимут и понеслась э, начнут приезжать гости друзья но ну, видите какие нюансы здесь в алании слава богу все хорошо в этом отношении конечно несколько меня все это печалит скажем несколько вообще потому что вот наблюдая за этим всем видом за красотами алани которая вот тянется к морю как дракон вот с этого ракурса я думаю не так часто вы это могли видеть а насладиться друзьям и родственникам ну, вот, нет возможности потому что многие сдают билеты многие думают как вернуть деньги многие думают, как все-таки приехать отдохнуть Друзья, не знаю, что сказать, когда точно начнутся полеты. Сразу хочу заявить, отслеживаю все ресурсы и российские, белорусские, украинские, и турецкие, и везде есть нюансы. Кто-то говорит, что вот турецкие авиалинии уже начинают продажу билетов, российский Аэрофлот тоже продает билеты там, там на февраль, правда. Но, но как по факту это будет, черт его знает. Вот рядом, а? на август да спасибо <laughs> вот, да, да. Вот. А, я сейчас нахожусь вместе с анжелой с кириллом вот это мои друзья которые здесь волей-неволей застряли но они в хорошем положении но вот, потому что здесь застревать скажем так приятно вот, Анжела приехала и прекратить вот она здесь вот, а, замечательно коротает время кирилл здесь приобрел дом а, супруга его уехала а, в москву на родину там работает он задержался чтобы сделать какие то дела по дому и успешно купленный билет пришлось сдать в три дорога но ну, вот, потеряв деньги купил другой и другой тоже пришлось дать зато есть прекрасный момент насладиться турецкой природы и получать по 2 1400 рублей но ну, вот, каждый день от российской федерации он был в первых рядах может он продвинутый человек а те кто пошли по его стопам уже не смогли так легко получить эти деньги вот так что имейте в виду, такая опция есть но не все так просто как говорится в таких случаях возвращаясь к новостям в группе в telegram мы постоянно обмениваемся новостями когда мы на информационном портале что какие есть моменты какие введены Ограничения, какие ограничения сняты и вот в этой связи чтобы все это не повторять настоятельно рекомендую подписаться на мой телеграм-канал потому что там актуальные новости которые постоянно обновляются и дмитрием и мной и друзьями которые в этой группе состоят таким образом мы делимся информацией и пытаемся в этой непростой ситуации держать руку на пульсе когда же можно приехать так такой вид как с отеля утопия да только с другой стороны утопия в димтрально противоположном краю но тоже очень красиво интернет подвисает да знаю правда что отели rixos белек открыт да, висим О, еще раз здрасте лагает интернет а некоторые отели у нас все-таки открыты. А по поводу того, что у нас будет открыто и как будет открыто, тоже в двух словах скажу. Будут отели открыты согласно новым нормативам, будет меньше людей, будет шведский стол несколько по-другому устроен, будет человек специально раздавать то, что вы закажете, еда будет под стеклом, вот, и будет большее количество расстояний между столами и людьми. Это касается и питания, и пройти больше 10 человек здесь будет нельзя какие-то шумные большие дискотеки, к которым вы привыкли, их не будет в таком виде. Но бары, рестораны будут открываться в несколько виды измененном виде. Очень много информации о том, как это будет выглядеть, но на практике еще пока я сам не видел, поэтому врать не буду. И как будет информация, сразу вам скажу. Похоже, никогда не приедем. Мы должны были вылететь 28 мая ночью. Друзья, теперь по поводу того, когда же вы сможете приехать, пожалуйста, в комментарии к этому видео пишите, какие у вас есть свежие новости, когда вы сможете приехать, потому что одних новостей не может быть, потому что все мы из разных стран, у всех разная ситуация, и таким образом мы будем обмениваться полезной информацией. Дело в том, что разные страны имеют, скажем так, разный рейтинг зараженности коронавирусом по международным там, своим таблоидам. И поэтому Турецкая Республика будет открывать в зависимости от того, какому числу стран принадлежит ваша страна. Так вот, в первую очередь будут открыты страны Азии, Европы, ну, вот, потом будут уже открыты все остальные. Мониторил информацию с российских и с украинских сайтов, и вот что хочу сказать. Украина в первых рядах стран в которые поедет украина это будет турция египет и по-моему еще крит греция до да, греция поэтому имейте в виду, что есть, как только откроются границы с украиной украинцы сюда поедут и я буду очень приветствую что у меня там большое количество друзей всех очень лагает вот а матвенко говорил что лучше вообще только в следующем году ехать чтобы ехали на наши курорты говорит она сочи и крым имеется в виду 2021 года а сюда в турцию грозятся пустить только ближе к августу к сентябрю поживем увидим ей мусируются слухи о том что возможно через водный транспорт будет проходимость лучше для отдыхающих но опять-таки смотрим есть такая еще новость турецкая республика обнародовала целый список тех граждан которые могут приезжать сюда лечиться вот и там целый список недугов с которыми турецкая республика будет пускать сюда на оздоровительный туризм конечно нужно будет сдать определенные нормативные анализы для того чтобы сюда приехать потому что коронавирусом в любом случае никто не хочет здесь заражаться и заражать других. И вот, может быть, здесь будет тоже ответ в этом. Так, миллионер, трассы от а трассы еще закрыта. Наши друзья собираются на своих машинах ехать. Я жду самолет. Ах, смотрите, по поводу трасс. Начну с внутренних трасс. Буквально несколько дней назад я ездил в Коню с своим другом, которому понадобилось купить двигатель на Volkswagen Volkswagen Caddy. он у него полетел и он через интернет нашел э, такой же двигатель мы договорились и решили поехать его купить все уже было на мази он меня попросил о помощи чтобы мы вместе съездили и мы поехали проехали 100 километров от Алании и там э, начали пересекать границу анталийского региона и уже непосредственно конио регион ты вот там кпп нам сказали на кпп сказали, что нет мы вас не пустим нужно специальное разрешение хорошо что мой товарищ работает э, в той же структуре что я ну скажем так мы подрабатываем там, даже не подрабатываем, а делаем доброе дело для международного информационного портала, и у нас есть международные удостоверения, прессы, и вот по ним нас пустили. Если бы их не было, нас бы завернули. На одном из стов меня попросили отсадить пассажира на заднее сиденье, чтобы на каждом ряду было по одному человеку. Вот. Ну а в целом доехали доехали хорошо. Машин было очень мало на трассах. Вообще просто фактически их не было. Знаете, как такой апокалипсис. Когда был комендантский час здесь в Анталии в и я ездил по улицам и снимал. Если кто не видел, пройдите и посмотрите. Машин вообще не было точно так же, как и у нас здесь. Но все успешно, мы доехали без особых приключений. По поводу погоды многие спрашивают, что же здесь происходит. Вот я сейчас стою в тенечке, буквально сделаю пару шагов, и погода явно такая пекла где-то июль-август. Вот самая самое такая жара. Прошло даже сообщение в средствах массовой информации турция о том, что хотел еще раз предупредить что у нас интернет будет лагать поэтому наберитесь терпения заранее благодарю за понимание. делаю что могу и так на жаре вот. возможно здесь даже запрещено находиться но выехал специально для того чтобы вам все это рассказать и показать и порадовать видами ты вот. вот, по поводу температуры температура очень жаркая вот пишет на солнце 49 градусов конечно не в тени по прохладнее, но на солнце уже 49 градусов представляете да, рень так вот другое еще объявление было о том что сегодня с 12 часов до 6 часов вечера можно лицам преклонного возраста выходить гулять в этот промежуток напомню что им же было запрещено выходить в целях того чтобы они не заразились коронавирусом потому что лица преклонного возраста наиболее подвержены Так. <соспорядок> касательно перелетов. Так. <соспорядок> а, вполне возможно, что цены на билет будут другие. Тоже, пожалуйста, держите в курсе. В записи можно будет паца который хотел вам донести привет с урала у нас 10 июня отдых но все еще под большим вопросом да вопрос сейчас у всех друзья это наверное самый важный сейчас момент который всех мучает когда же можно будет полететь вот и хотелось бы на эту тему как раз с вами пообщаться трассы между городни еще пока закрыты из России можно доехать через Грузию, но Грузия пока еще закрыта. Будем держать в курсе дела и обмениваться информацией в описании к этому видео будет, напомню еще раз информация, как вступить в мою группу в Телеграме. Также будет информация о. Каталоги недвижимости, куда выкладывается актуальная информация. Кстати, туда буквально на днях выложил два интересных объекта. Один объект – это дом, который сдается неподалеку от побережья Средиземного моря. По очень достойной цене там от 300 евро но ну, это если на длительный срок и в высокий сезон это будет конечно подороже можете пройти и посмотреть и очень интересный объект строящийся в анталии из 15 блоков вот он начинался где-то полтора года а ты вот сейчас вот вот, -вот уже сдается вот с дня на день так что можете посмотреть там интересные условия беспроцентной рассрочки и хороший большой выбор пока еще так что проходите а по поводу группы в telegram там у нас о чем мы только и не говорим вот в частности перед эфиром просматривал и там интересный момент одному из наших участников ну вот задали вопрос но ну вот, родные и близкие маленького возраста вот а что ты мне подаришь на день рождения на ну, что ты хочешь я хочу дрон с камерой, ну это же дорого, нет, ну тогда дрон без камеры, и тут у нас пошла полемика, а что вам заказывали, то есть то что что вы заказывали на свои дни рождения, когда были маленькими, вот как мир меняется, вообще мир меняется и зачастую в очень непредсказуемую форму, в какую-то черту, очертания заговаривать жарко, вот смотрел фильмы которые сейчас выходят и вот в частности оскороносный джокер я пересмотрел все фильмы которые номинировались на оскара и вот один из пластин который не смотрел это джокер ну братцы это просто жесть какая-то я понимаю там культовый фильм джокер имеется в виду там акумпия америка выросла но причем тут мы шикарная игра актера который сыграл в свое время александра очень мощный фильм сейчас он сыграл тоже мощно заслуженно получил оскар он по поводу музыки тоже большой вопрос потому что там был саундтрек из My Way, фрэнка сенаторы но то музыку за музыку дали мозг ну, короче очень много вопросов и к самой этой премии оскар и ко всем остальным кстати сейчас началась еще одна премия раздача статуэток это евромузыка вот, очень обратите внимание на российскую группу. Мне очень понравилась, ну вот, которая там поет и танцует ну вот, очень зажигательно. Ну вот, а? Да, да, Little Beat, вот, Uno песня Little Big Little Big, песня Uno. Ну вот, на нее даже обратила мама мое внимание и говорит: Назар, посмотри, они повторяют движение, потом все за ним повторяют. Ты тоже должен быть в тренде. Спасибо, мамочка. Да, в тренде. Окей. А по поводу вопросов лейсан Ф. Люблю смотреть ваши видео. Спасибо за информацию. Спасибо вам. Из Одессы узнавайте за паром нам удобно. Да, будем узнавать. Доброго назар Люблю Турцию. Дай бог приехать у осенью. А вы Назар очень помолодели и пострадели жизнь Турции на пользу. Я тоже хочу прекрасную страну за молодость. Да. Спасибо. Так и есть. Я просто еще использую время с делом, занимаюсь спортом чищу организм появился просто больше времени на себя потому что с друзьями с клиентами общаюсь удаленно вот в определенное время а так распланировался остальное время что появилось время и на спорт что очень здорово по поводу вопросов тут мне еще спрашивают мы должны были а так так так может к лучшему чтобы бараны нет толпились как будто с голодного края, это, наверное, про шведский стол. Здравствуйте, у меня виза одобрена на работу в отеле есть, а также договор с отелем. Хотела спросить приму для иностранных работников в этом году. Друзья, с мая уже начинают продлевать рабочие визы. Имейте в виду. Вот как раз у меня был вопрос, я на него отвечал своим друзьям. Так, Джекбил, большой привет журналисты это сила а международная это большая сила сто процентов здравствуйте назар Спасибо за информацию пожалуйста всем привет из стокгольма назар будет ли две недели, недели карантин самоизоляцию для тех кто из своей квартиры сейчас такая практика есть те кто приезжает извне в турцию помещается на двухнедельный карантин э, нормальные условия у меня друзья приезжали ничего страшного нет как в большое общежитие где все есть даже кормят но когда начнется он начнется предположительно с июня то э, такие меры будут упразднены будут опять-таки из официальных источников э, будут э, для специальные там, анализы которые подтверждают что у вас нету коронавируса. как это будет работать честно скажу пока еще не знаю врать не буду лучше хороший интернет чем вид за гордом назар подумай об этом спасибо джек бил а то без себя не знал что хороший интернет хорошо конечно хороший интернет хорошо но уже сколько дней был дома хотелось вам вас порадовать вот помните во время самоизоляции я даже рисовал Есть вариант, что турция впускает украинцев, а Украина не выпускает почему-то. Ну, конечно, у каждой страны будут свои правила. Да, Украина ждет, пишет Ирен Леон. После карантина и вне, и вне реально найти работу в ресторанах. Реально, если вы хороший специалист, то вы везде можете найти работу. Но в основном надо понимать, что очень большая конкуренция как среди местного населения, так и среди приезжих. Так что имейте в виду, не буду сласти пилюю. А? с видом на жительство работать нельзя. имеется в виду, что вид на жительство не дает право вам работать. для этого должна быть специальная рабочая виза. так, Антон, шеф, а топу будут, стопу будут послабления по въезду у кого есть топу, у кого есть вид на жительства, однозначно будут послабления на въезд. Потому что вы уже здесь проживаете, видно жительство, дает определенный право. Даже больше не топу, а именно вид на жительство. Имейте в виду. Так, аню там дома интернет тоже лагал. А поэтому я вот сюда и доехал. Это где-то у нас сейчас около 350 да, метров. Сколько? 410. 410 метров над уровнем Средиземного моря. вот сейчас хорошая видимость и можно даже увидеть вот там вот махмутлар в сторону э, пошла дорога на Газипашу, где аэропорт и вот пустынный берег где нету отдыхающих это клеопатра и близлежащие райончики как видите действительно мало сейчас здесь людей и пахнет соснами и мы же великом говорит анжела Да, сидят сейчас в тенечке но ты балдеет как настроение вообще Класс. класс, настроение классно, <свят> хорошо. А, кстати, у нас... Так, так, так. Окошки плавают на экране, видимо. Плавают на экране видео, мешают. А какие окошки? Ну, короче, разберемся. А народ активнее смотрит, панорама радует, видимо. Спасибо. Родители на месте делают это визу. А, работодатели на месте делать эту рабочую визу. И так, и так. Но делать у вас в стране рабочую визу, в принципе, многим сподручнее по целому ряду моментов. Не буду сейчас на них останавливаться. Но работодатели предпочитают делать рабочую визу, когда вы ищу у себя на родине. Особенно я говорю об отелях, общался на эту тему дмитрий р привет граждан беларуси с этого года нельзя снимать жилье с долгосрочной аренды это правда вы знаете пока с таким не сталкивался честно скажу снимают в принципе здесь с этим проблем нету как раз на долгосрочную аренду сдают всем без проблем а вот краткосрочная аренда. тут много всяких нюансов во первых нельзя частному лицу сдавать свою квартиру по правилам обязательно нужно юридическим лицом и еще есть целый ряд всяких ограничений и в каждой провинции есть еще свои дополнительные нюансы где-то они сильнее где-то они слабее по отношению к съемщикам но нужно как по мне обращаться к персоналам чтобы не влипнуть но те которые зарекомендовали себя обращайтесь по поводу того что же будет доступно в этом году из курортов скажу что в принципе все то же самое что и было будет доступно за исключением конечно повторюсь больших скоплений людей сами можете прикинуть и понять где можно будет вам поездить очень сейчас за будет востребован туризм в частности поступило несколько запросов на домики виллы от местных турков от к турков скажем так анкара стамбул и все сейчас потянулись к морю и очень сейчас рассматривают бодро объекты в горах с небольшими кусочками земли 3-4 сотки ну но вот, чтобы были ну как минимум обычно в селах дом и там несколько гектар и уже там возделывают так возделывают турки так вот у них принято так что имейте в виду так дальше назар вы постранели прям все замечает спасибо мария и вам сообщение не будет видно любовь э, горбунова добрый день назар очень нравится ваше видео как будто снова я в любимой турции что их хотелось вам передать потому что вот честно может быть меня сейчас кто-то ругает за то что я встал потратил время приехал сюда на гору вдвою и с интернетом он время от времени пропадает и я вот смотрю когда придут жандармы чтобы с ними вступить в дискуссию что мне здесь можно находиться лишь для того чтобы вам показать этот вид потому что ну повторюсь мне сейчас очень не хватает своих друзей родных близких и я таким образом всех связанные с этим злосчастным коронавирусом но все будет нормально в любом случае как не было завтра чтобы не было завтра у нас есть сегодня поэтому давайте по возможности наслаждаться и держать друг друга в курсе происходящих событий но несмотря на то что нам каждое из наших государств уготовило и мировое правительство и хозяева в частности вообще больная тема для меня чем больше думаю об этом тем больше злюсь ну, вот, потому что есть моменты которые с которым не могу никак совладать ну, вот, и ничего с этим поделать но ну, они просто достали уже ну, вот, с этим коронавирусом с этими ограничениями с этой вакцинации чипизации ну, вот миллионы вместо семи. но ну, вот, те кто понимает меня те поймут не хочу долго на эту тему говорить но мир меняется раньше были всякие гибридные войны а теперь вот решили вот так одним махом ну, вот, делать то что они делают Забыли. Переходим к приятному. Джек билл может, кто кого-то интересует прокат автомобиля в Турции, долгосрочную аренду? Так, обращайтесь к Назару, через Назара ко мне, а он в курсе. Цена 100 долларов в месяц, на год-два. Все официально. Аренда от прокатной фирмы. Яша, да, не вопрос. Знаю то, что и говоришь вот все согласно букве закона и вообще друзья кстати с удовольствием рекламирую услуги яши и прорекламирую все услуги наших соотечественников которые оказались сейчас в каких-то стесненных условиях в связи с этой ситуацией которая только что говорил поэтому говорите буду рекламирует ваш бизнес в частности совсем недавно с кириллом столкнулись с проблемой починки автомобиля он будучи здесь и будучи активным человеком решил прикупить себе автомобиль купил недорогой автомобиль но хороший как у нас вот девятки-восьмерки, так вот и ад, вот, который хорошо себя зарекомендовал как дешевый народный автомобиль по-настоящему. И вот прикупив такой автомобиль, конечно же, не новый, конечно же, не в идеальном состоянии, решил его подшаманить и обратился к туркам, Турки очень интересно отнеслись Вот у меня поправь, если я что-то неправильно говорю, но то вот они, когда ремонтировали автомобиль, ну очень своеобразно подходили вообще к ремонту в целом. Ну, к примеру, по одной детали. Вот, после того, как поменяли колеса, ну, вот говорят, давайте, братцы, там, развал схождение, балансировка, Говорит, ты поезди, потом приедешь, мы тебе все сделаем. Надо, чтобы машина поездила. Как так? Короче говоря, нам это осталось непонятно и э, нашли э, мастера в Газипаше который сюда переехал 10 лет назад зовут его игорь сам он из россии интересная судьба у человека он авиатор летал на истребителях военный человек с большой буквы очень большой профессионал в германии служил романтик перевели его с наказанием из германии в другую страну за то что он в небе написал имя своей любимой романтик вот такие люди вот вообще всегда меня вдохновляли Так вот он приехал потом в россию там банково успешно киданул на 7. Вот, и э, теперь он сюда переехал, открыл свою СТО официально. Поначалу было это не совсем официально, теперь это официально. Вместе с сыном они работают, у них уже династия. И вот так вот делают автомобили, могу уже смело сказать, очень четко, очень хорошо. Причем любые от мерседесов, там чип-тюнинг э, по последнему слову техники, до вот таких вот простеньких автомобильчиков, которые зато теперь работают как часик. Кирилл, ты доволен автомобилем? Абсолютно, Абсолютно да? Так что считайте это как угодно, но чудесно. Плюс большой плюс, когда вы можете изъясниться на родном языке, вас поймут и не будут втюхивать какую-то ерунду. Но то, что вам надо это, вам надо то, очень рекомендую. Хороший специалист. так а Теперь возвращаемся к вопросам, которые здесь у меня подзавислит. Так, Елена Ткачева, большой привет Елена Ткачева, которая сейчас загорает. Я надеюсь, в Беуджике это неподалеку от Анталии, местечко, куда тоже очень рекомендую всем наведаться во время отдыха. Есть хорошее предложение. Возможно, сделаем в скором времени, если вы захотите, обзор как на виллы в Беуджике и сдачу, так и на обзор и интервью с Игорем, который... Так замечательно ремонтируют машины, про которую я тоже рассказывал. Большой привет всем коллегам, Елене Ткачевой, в частности. Денис пишет: Здравствуйте, Назар, как дела? В Кони алты по карантину. Вы знаете, в Кониалты алты нормально, карантина уже там нет. Но э, есть как бы опасения, что э, чтобы уже все было нормально, э, может быть, введут на следующей неделе э, какие-нибудь меры. Э, не буду говорить, это из непроверенных источников, поэтому это лишь мои домыслы. Но... Кстати, там тоже есть очень интересные моменты для отдыхающих. Э, мой товарищ открывает э, отель в котором будут сдаваться не комнаты, а целые квартиры, где будет полноценная кухня, балконы и так далее. Абсолютно новый, это будет первый сезон. Соответственно, вы понимаете, по маркетингу будут делать все возможное, чтобы привлечь клиента, то есть ниже цена, лучше качество, опции и так далее. Там цены от 30 евро в день будут, но там несколько человек могут проживать. И что очень немаловажно, все коммунальные услуги включены в эту стоимость плюс туда можно приносить свою еду готовить целый ряд опций, бассейн трансфер на море и возле гор очень красивое место так что если вас заинтересует то сниму обзор и смотрите на моем канале что называется так светлана пишет тестирование все также в силе при заезде в турцию в силе но как оно будет проходить пока еще не знаю потому что никто этого не знает Валентина поздно зашла в чат. Еще раз повторите, коротко, когда можно приехать в Турцию. Я работаю в туризме, благодарю Назар. Валентина, с удовольствием повторил бы, но это будет неуважение к моим тем зрителям, которые уже смотрят нашу трансляцию. Она останется как сохраненное видео, сможете перемотать все и посмотреть. Там действительно будет информация. И подписывайтесь в мою группу в Телеграме. Джек Билл, может, кого-то интересует прокат автомобиля? Да, было. Так, и нашли друг друга. значит познакомим значит познакомим вас с джеком биллом он же яша так победа предлагает билеты в турцию из россии начиная с 1 июля вот видимо срок открытия даты это не факт друзья просто кому-то очень иногда нужны деньги и ради этого они готовы идти на многие ухищрения как вы понимаете все-таки авиаперевозчики не диктуют правила иногда к сожалению в своих государствах Света Славьева слышала, что по прилету в Турцию аэропорту сразу будет делать тестирование на вирус. Я тоже слышал. Оксана Руднева, здравствуйте, Назар. Автомобиль лучше купить у вас или перегнать из России? Честно скажу, что меньше проблем, если вы будете приобретать здесь. Но дешевле, если вы будете перегонять из России. И там, и там есть свои нюансы. Хочу сказать, что в принципе, если очень дорогой автомобиль, то, наверное имеет смысл перегонять его из россии если среднего ценового диапазона автомобиль и то имеет смысл приобретать здесь меньше проблем будет и комфортнее там на нем будет вам э, делать всякие э, оформленческие будет покидать территорию турции хотя бы там на неделю вы должны быть об этом обязательно сообщать что у вас на территории остался автомобиль и так далее и тому подобное так lady travel скоро уже начнется вся кажется вся россия в турцию переедет особенно после всей этой истории не удивлюсь вы знаете очень возросло количество запросов на приобретение недвижимости ко мне и я замечаю такую тенденцию да очень много людей хотят Приехать и приобрести недвижимость. И единственный вопрос когда можно будет приехать. То есть, как пробка из -под шампанского. но вот, я думаю, что сейчас после того, как наладится связь, приедут сюда люди на приобретение. Так что да, я с вами соглашусь. Действительно, так оно и есть. Валентина. Ковальчук, Назар, как купить, честно, квартиру или дом, есть ли у вас контакты? Да, есть, я сам этим занимаюсь. В описании к этому видео будет вся контактная информация. В WhatsApp я постоянно... Не стесняйтесь, обращайтесь. Так, леди Трэвел, у меня в планах был уезд в марте. У всех сейчас планы так или иначе пересекаются с отдыхом или с переездом в Турцию. Наверное, у меня на телеканале, ой, на телеканале, на youtube канале э, собираются люди, которым действительно эта тема близка, и один из Стримов сегодняшний. Вот я целиком полностью посвятил именно этой теме. Недвижимость, переезд, отдых в отеле И я думаю, что раскрыл эту тему. Я перелопатил огромную вообще кипу документов официальных газет на русском, на турецком языке. Общался с людьми ну, даже на рынке. Потом у моего друга есть друг, как говорится, в таких случаях. И он входит в состав управления одним из районов Алани, скажем так. И вот информацию тоже оттуда черпаю. Так что держу вас в курсе дела. но вот Обязательно следите за тем, что у нас здесь происходит. Так, Светлана Малевич и Елена Ткачева, большой привет. Я рад, что вы там друг друга нашли. Да, люди уже на чемоданах после введения полицейского режима в России. Об этом вообще отдельная история. Вот здесь в ней вся эта уже их полицейская штуковина. Ну, вот. ну жируют, ну, вот. и народу жизнь не дают. Я не хочу политику сюда вмешивать в принципе сейчас во всех постсоветских странах одна и та же ситуация к сожалению Но вот в турции вот несколько вот по-другому вот более человечный режим вот и даже коли уж заговорили за это буквально вчера смотрел фильм чудо в камере номер 7 турецкий фильм который был удостоен каких-то даже премий. И мне было интересно по отзывам посмотреть его. И я обратил внимание на то, как там живут, как в камерах живут зеки. Вот в этом фильме это очень такой для меня был интересный момент. Посмотреть вообще, а как вот на дне турецкого, грубо говоря, общества происходят взаимоотношения. Вы знаете, ну, настолько открытые и хорошие люди даже там... Ну вот, и по человечному, да, вот спасибо по-человечному вот относит друг к другу что ну просто снимаю перед ними шляпу вот реально ну помимо того что в турции культ семьи что в этом фильме пропагандируют так или иначе ну назовем так э -э -э семью но ну, так это же хорошо а что у нас ну, вот постоянно что меня не, не откроешь какой-то насильный портал этот убил того этот сел то того этот изнасиловал эту ну, вот у этого в гараже нашли миллиона денег а по факту отвлекают от самого главного, что происходит у нас там, наверху, имеется в виду не совсем наверху, а на земле наверху, имеется в виду в руководстве страны. но это же бред устраивать все эти вещи ограничительные, а сами вот, преследуют свои меркательные планы. Вот, конституция. Блин, вот сейчас меня понесет все. Ну, просто ну как Конституцию вот так вот взяли, перевернули с ног нагово. Короче, уроды. Так, окей. А, WhatsApp, вайбер Telegram, да, все есть. И Ватсап, Вайбер, и... Николаева. Можно ли через вас открыть. Висим. а Ага, все, не висим. А, спрашивают, а, а, можно ли через вас открыть банковский счет турции для того чтобы заранее скинуть туда деньги на покупку квартиры Ника, сразу хочу сказать что это достаточно часто задаваемый вопрос как бы правильно сделать с переводом денег всем своим клиентам не на камеру я объясняю как это лучше сделать мы подбираем наиболее подходящий момент сейчас настолько много всяких вариантов вот в частности вот один из них деньги с помощью покупки биткоинов в вашей стране и обналичивание биткоинов в этот же день здесь, в Турции, все это происходит четко, слаженно. Вот, не просто для многих и без особого понимания для клиентов, но есть определенные гарантии, которые я готов дать. Так что обращайтесь, приватно вам все расскажу и про счет, и откроем, если нужно. И выберем оптимальный вариант, как вам перевести деньги для приобретения недвижимости в Турции. А Юля Ушак ушаново прямо пошагово спасибо только что объяснил спасибо за вопрос только что объяснил что это уже мы с вами пообщаемся паспорт договор аренды и вид на жительство готово будет в двух словах да то есть для того чтобы открыть счет в принципе вот это нужно то что джек билл перечислил паспорт договор аренды вид на жительство вот ключевое здесь видно жительство в свое время, когда я сюда переезжал, можно было даже без вида на жительство. Зират банк открывал счет. Сейчас есть свои нюансы. Так, окей, мы вот так вот уже 11.48, уже 48 минут мы с вами в прямой трансляции. У нас было и 80 человек, сейчас 74. Жарко, понимаю, интернет добивает свои непостоянством но надеюсь что все равно все будет хорошо кстати вот сейчас у меня термометр полежал в тени немножечко чухался в начале на солнце было около 50 а сейчас 37 и 4 градуса в тени имейте ввиду а, так дмитрий ребежи привет назар как как меня уже все достало в россии кругом бардак надо сваливать здравствуйте когда можно приехать это самый главный вопрос, на который мы с вами отвечали вот уже 50 минут. И как все понимают, поскольку ни одного четкого ответа я не увидел в комментариях, понимаю что я тоже правильно все расцениваю, анализирую ситуацию, что пока точно непонятно, когда первый человек сможет сюда приехать и при каких условиях. Не удивлюсь, если будут пускать россиян сюда. В Турцию, где-то в июне, но билеты, если поездочка может вылиться в круглую сумму, или будет пугать, что вот вы вот, типа уедете, а когда вернетесь, то есть вы заболеете коронавирусом, то вас лечить будут уже за ваши деньги. А знаете, сколько это стоит? Это стоит 3 миллиона пятьсот 1586 евро. Ну, вот, конечно, кто захочет. Поэтому уж умению наших правителей запугать народ я не сомневаюсь вот просто хотелось бы побыстрее чтобы весь бардак прекратился глобальный поэтому считаю своим долгом друзья держать вас в курсе событий и возможных вариантов приезда сюда в турцию уже очень хочется чтобы многие кто так натерпелся от этого строя могли сюда приехать отдохнуть так мне нужна работа и жилье сможете помочь друзья что касается работы, это гораздо сложнее по поводу жилья да это ко мне По поводу работы сейчас могу что называется помогу есть у меня ряд друзей партнеров которые принимают от меня на льготных условиях резюме и я с радостью их перешлю так что присылайте мне на почту назар давыдов работа собачка gmail.com и я перешлю непосредственно генеральному менеджеру по набору персонала в несколько ведущих отелей, за которую я ручаю что не будет никого кидало что там по человечески относится к людям и так далее. Так что вот вам мой ответ по поводу недвижимости. Да, конечно, обращайтесь. У меня есть видео-каталог недвижимости, ссылка в описании к этому видео и ко всем остальным актуальные выпуски. С очень приемлемыми вариантами на продажу так что проходите и все сможем вам сделать кстати даже сейчас идут продажи онлайн так что можете воспользоваться ситуацией и выбрать из более широкого числа предложений тот то предложение которого вам нужно а если повезет то можно купить по горящей цене очень хороший объект сейчас э, те кому нужно срочно продать продают свои объекты недвижимости гораздо ниже чем обычно но для этого нужно быть с деньгами здесь или иметь свое доверенное лицо что по согласованию что вот подход подхода да, раз сразу же и купили это как нюанс спасибо Назар, что пытаетесь помогать народу спасибо вам друзьям огромное спасибо действительно э, я просто вспоминаю себя несколько лет назад такие же сметенные чувства такие же э, моменты ожидания э, лучшей жизни в своей стране а когда этого не получается хочется с... переформатироваться и приезжаю уже э, к себе домой в Украину в Россию но ну, ты вижу что в принципе ничего к сожалению пока не меняется и это удручает а здесь есть возможность приехать и сделать э, хорошо своему близкому кругу, своим и близким дать возможность по-человечески жить и помогать э людям, пускай незнакомым, которые идут по этому же пути. Поэтому, друзья, как говорится, чем могу? Могу. Я три с половиной года назад начал этот э -э видеоблог именно с этими целями. Э -э я не новостный портал, но видите, даже сейчас вот, э я очень много времени трачу на то, чтобы переложить подробности, которые вам нужны. Кады, спасибо большое. Оксана Руднева хотели с мужем снять квартиру в зимнее время и точно хотим на ПМЖ в Турцию или нет, где лучше купить жилье и какой реально ценник. Я вас понимаю, поэтому у кого будет подобное же желание, обращайтесь, подберем. На длительный срок снимать, конечно же, дешевле, чем на краткосрочную аренду, поэтому в принципе очень здравое решение. Спасибо вам, вы очень хороший человек. Это я, да, спасибо. Спасибо вам. А, квартиры от 15 тысяч долларов можно найти? Можно найти все. Можно найти и от 15 тысяч долларов, можно наверное, даже и дешевле. Но, возможно, варианты где-то... Ограничительные где-то будут моменты, связанные с тем, что они там в каком-нибудь аресте. Где-то может проявиться какой-нибудь совладелец, и вы потом намучитесь с адвокатами, отслуживать что-либо. Потому что сюда, в Турции, если вы влезете в какие-то суды, то есть, как говорят, только одна выигравшая страна, это... Адвокат, остальные все проигрывают, потому что это долгие тяжбы, ненужные и с большим количеством денег. Иногда того антона не стоит. Оксана Руднева, Анталия большой город с работой проще. Да, действительно, Анталия город попроще, ой, побольше, но что касается работы, меньше людей. Но в целом, пожалуй, соглашусь, действительно, Анталия это мегаполис, миллионник, где по крайней мере больше можно найти себя в разных отраслях поэтому вот так вот 55 минут так так так спасибо всем огромное 87 человек нас не печальтесь может быть я тоже немножечко схандрил Виноват, каюсь хотел вас подбодрить, а несколько получилось тоже такие нотки уныния Но это из-за того, что ну, не может быть мне хорошо, когда моим родным и близким не очень, скажем так. И вам, с которым я общаюсь, прям чувствую определенные там нюансы, иногда боль, связанную с тем, что коронавирус подломил планы, подломило государство и как-то нарушило. Друзья, чем смогу, всегда рад буду помочь. Поэтому чем богат говорится, тем мы рады. Назар, добрый день еще раз. В Конялты в районе Онкель, СОКАК 31. Сколько стоит 2 плюс 1? Ну, возле Онкеля вообще это, в принципе, еще достаточно близко считается от моря. Поэтому цены там, думаю, будут от 70 квартир, а может быть даже с мебелью. Так что вот есть варианты и подешевле, но по более низкой цене обращайтесь, все расскажем, покажем. На каком этаже это глупости так искать? Ну, Джек билл у нас знаешь, человек, он все знает. Вот. Поэтому да, искать надо не только по цене, но и по этажам и по многим другим характеристикам. Но я тут заступлюсь за э, Дениса, что он просто примерно хочет хотя бы понимать, вот, э, как может выглядеть ценообразование. Вот я вам сказал, что цена ценообразование плюс-минус. Так э, жора карпов согласен Назар, один из немногих кому можно обращаться в вопросах недвижимости не верьте местным риэлторам спасибо жора спасибо огромное за то что мне доверяете по поводу своих коллег ничего говорить не буду за меня говорят факты факты говорят о том что профессия риэлтор в принципе в анталии дискредитировала себя ну, несколько лет назад, когда очень много агентств закрывалось, открывалось, закрывалось, открывалось. Делали они лишь потому, что одни и те же люди ну, вот, делали определенные недобропорядочные вещи, а потом, когда торпеда проходила мимо, назовем это так, они открывали то же самое, только с другой вывеской. вот Но, как говорится, можно обманывать одного человека. Какое-то время, но обманывать всех и всегда нельзя. И вообще, будьте проще, и к вам потянутся люди. Спасибо огромное за поддержку. Вам резюме писать после карантина или в ближайшее время назад? Можете написать, оно я думаю, не испортится, пускай лежит и оно вам пригодится прежде всего. Вы напишите свое резюме и разошлете в другие агентства или через интернет, и хуже это не будет. Так что присылайте и мне, и сами рассылайте, не сидите, сложа руки. Потому что те, кто хотят найти, те находят работу. не Спасибо. В этом районе просто уже много друзей из России. Действительно, в Конь Алты очень много русскоязычных, так же как и в Авсаларе и Мухмутларе в Алане, также и в Коня Алты и Лара в Анталии очень много русскоязычных. Так что приезжайте, тут даже без знания языка сможете комфортно жить. А те, кто будет с удаленно работать, так им вообще шикарно. Даже будет не надо искать себе работу. Переехали сюда и работайте себя. Так, ну что, друзья, 11.59. Я извиняюсь за интернет. Я говорил о том, что ставьте лайки. Объясню еще раз для чего. Для того, чтобы видео имело свой рейтинг и побольше людей увидело те полезности, которые, я уверен, будет не лишним знать при переезде или при подготовке к отдыху в Турции. Видеокаталог недвижимости в описании к этому видео, Телеграм группа в описании к этому видео, ну Инстаграм, естественно, ВКонтакте, В Одноклассниках везде есть. И пишите обязательно, чтобы вы хотели увидеть. Напоминаю, у нас две темы, которые я хотел с вами обсудить и обзор домиков которые находятся скажем так в горах в селах и так далее своей землей всем спасибо всем до отвечаю уже в комментариях пишите туда обменивайтесь информацией и да пребудет с вами сила и сейчас буквально ненадолго вам покажу наш вид уже без меня потому что сейчас вы видели со мной а сейчас я вам покажу без меня но с видом на Алане. Вот так вот. Вот, вы видите группа в Телеграм-канале. Спасибо, Дима, что выложил. Вот. Приезжайте, отдыхайте, а вот вот я вам показывал, вот сейчас попробую даже увеличить. Вот, смотрите. Вот это берег, набережная и пляж Клеопатра, так называемый. Смотрите, народу вообще нету. Многие слышали про то, что наша гора как дракон. Вот сейчас вы с этого ракурса можете видеть, как она простирается прямо, как будто бы дракон зашел попить водички, опустил голову в воду и хлебает в воду. А вот там за белой дымкой дорога в Газепашу, где находится Игорь. А по дороге вы будете проезжать и Махмутлар, и Оба, и Кестель, вот, и Демиртаж где купил себе домик кирилл и сейчас занимается тем чтобы сделать крышу не такой горячей. кстати лайфхак от него ну, ну это не надо быть гением физика но все равно а, надо либо покрасить крышу в белый свет либо белую плитку положить а? хоть, и не гений. хоть и не гений да зато играет на гитаре хорошо хоть и не гений это есть и будет все друзья хорошего всем настроения Дин Дон Дэйма аслам, хидо, гиле-гиле. Ну и наконец, просто чао. Пока.